Привет, друзья! Сегодня мы сделаем из вас си-админа. И сисадмины такие: давай, продолжай, ты отлично начал. VPS-VDS возможно, это непонятное для вас название, но на самом деле это способ засущие копейки получить в свое распоряжение, часть или даже весь компьютер даже в другой стране с удаленным доступом к нему, а вы сможете управлять им хоть с iPhone, сидя в метро. И да, это вполне полноценный компьютер, на нем можно настроить VPN, качать торренты и даже поднимать собственные сайты и игровые сервера. И все это за деньги, которые вы отдадите за один хороший VPN-сервис. Интересно? На связи МК. Давайте разберемся, что такое VPS и VDS, что с ним можно сделать и какие есть подводные камни. Для начала, вот тут сейчас появится дисклеймер. За любые потенциально незаконные действия, которые вы можете совершить, отвечайте лично вы. Соблюдайте законы страны, в которой вы находитесь, и все будет хорошо. Информация предоставляется строго для общего развития. Начнем с минутки теории. Что такое VPS? По-русски это виртуальный частный сервер, на деле кусочек мощного сервера. За несколько долларов у вас появляется возможность заиметь несколько процессорных ядер, пару гигабайт ОЗУ и с десяток гигабайт на накопителе, а также собственный IP-адрес, который не будет меняться со временем. При этом VPS — это лучшее олицетворение коммунизма в интернете, ведь вместе с вами на одном сервере будут работать другие люди, возможно даже их сайты. Если вы арендовали, например, пару ядер от 10-ядерного Xeon, значит на одном физическом сервере с вами будут тусить пяток человек. Безопасно ли это? Ну, в целом, да. У каждого будет доступ только к своим ядрам и свои гигабайты памяти, ну и личное IP. Но это все же накладывает некоторые ограничения. Разумеется, у каждого хостера, сервиса, который будет предоставлять вам VPS, они будут свои. У кого-то будет полнейшая свобода действий, включая возможность размещать сайты, которые Роскомнадзор не одобрит, а кто-то будет запрещать даже VPN для личного пользования. Поэтому внимательно читаем условия, прежде чем покупать VPS. Как называется такая штука в политике? А, вспомнил, офшоры. С другой стороны, если вам не хочется делить с кем-то компьютеры, нужен диск на терабайт, пяток ядер и с десяток гигабайт ОЗУ, есть возможность арендовать VDS, или виртуальный выделенный сервер. Да, это будет стоить дороже, вместо пары долларов придется отдать уже двадцатку, а то и весь полтинник. Но зато вы получите личный мощный компьютер с минимумом ограничений. Хоть собственные версии порнхаба запускайте, хоть майните. Хотя, разумеется, итоговые правила опять же будут зависеть от хостера. Но в общем и целом на VDS свободы побольше. Итак, с типами виртуальных серверов мы разобрались. Что еще важно? Разумеется, физическое местоположение сервера. От него очень сильно зависит итоговый пинг, поэтому арендовать VPS в Америке или в Австралии — плохая идея. Пару сотен миллисекунд задержки будут неприятно ощущаться даже при работе в VPN, но уж про игровой личный сервер вообще придется забыть. С другой стороны, арендовать себе кусочек удаленного компа в России — тоже не всем подходит, например, если вам нужен он для собственного VPN, а вы купили сервер в кольце и ваш трафик, ну вы поняли. Тут лучший выбор — это страны Европы, причем чем ближе к России, тем лучше, но даже в случае с Германией или Францией пинг до европейской части России редко превышает 40-45 миллисекунд, что сложно назвать значимой задержкой даже для игрового сервера, ну а для сайта или VPN это вообще незаметно. Окей, okay, по теории пробежались. Также представим, что вы уже нашли в интернете хостера, который готов дать вам европейский сервер в обмен на деревянные или криптовалюты. Таких хватает, достаточно погуглить, рекламировать какой-либо я определенный не буду. Только лишь предупрежу, что европейские хостеры часто работают через GDPR. Иными словами, им нужно будет подтверждение, что вы реальный человек. То есть придется отправлять фото любого вашего документа вместе с логином на листочке. Хотя, конечно, можно найти хостера, который будет работать в серую, хотя это сложнее. Для тех, кому нужна будет вся эта инфа в текстовом виде, в описании будет ссылка на наш телеграм, там весь гайд будет подробно по пунктам описан. Ну вот вся бюрократия позади, теперь остается самый главный вопрос — что делать с сервером дальше? Вот у вас есть на руках логин и пароль, а также доступ к админке. Как работать? И тут я заранее предупрежу — вся дальнейшая информация предназначена для новичков в серверах и Linux. Многое из сказанного дальше опытный с-админ сделает иначе, но на то он и опытный. Моя же цель — показать, что на базовом уровне настроить собственный сервер достаточно Просто. Но если вам это понравится, в интернете хватает информации по более детальной и глубокой работе с VPS. Первое, что стоит сделать, это определиться с рабочим дистрибутивом. На мой вкус, имеет смысл использовать последнюю доступную Ubuntu, самый популярный дистрибутив Linux, да, Linux, а не Windows. Забудьте про Windows. В массе своих хостеры в админке уже предлагают на выбор готовые и настроенные конкретно под их VPS дистрибутивы различных пингвинов, поэтому переустановка займет буквально пару кликов мышкой. Также при переустановке имеет смысл сменить дефолтный пароль на что-то посерьезней. Помните, что ваш сервер торчит пятой точкой в интернете и в нем хватает ботов, которые попробуют в него попасть. Итак, вот на вашем сервере стоит чистая Ubuntu с вашим паролем. Как с ней работать? Забудьте про графический интерфейс. Доступ к VPS в массе своей консольной. Однако в этом нет ничего сложного. Нам потребуется SSH доступ, по-русски переводится как «безопасная оболочка». Говоря простым языком, это сетевой протокол, который позволяет удаленно рулить вашим сервером. Для его настройки в Windows никаких сложностей быть не должно, проверьте, что в дополнительных настройках установлен клиент OpenSSH. Открываем Power Shell, вводим ssh и логин с адресом вашей VPS, разделенной собачкой. Вам будет предложено сохранить публичный ключ соединения. Соглашаемся. Далее вводим пароль, при этом вводимые символы отображаться не будут. И после этого вуаля. Вы на своем собственном сервере и можете позвонить маме и сказать, что теперь вы сисадмин. В случае, если нужно зайти на сервер не через Windows, а, например, с Android или iOS, нужно установить SSH клиент. Какой именно? Что в App Store, что в Google Play хватает различных платных и бесплатных клиентов, выбирайте на свой вкус. Рекламировать какой-то опять же я не буду. Способы подключения там аналогичны, возможно потребуется дополнительно ввести порт. По умолчанию он в 22-й. Вот вы на своем сервере. Что делать дальше? Ну, во-первых, его желательно обновить и ради безопасности, и ради исправления возможных ошибок. Для этого достаточно ввести команду, которая есть сейчас на экране или в описании к видео, ну или в нашем гайде в Телеграм. Соглашаемся со всем, что вам предлагают, нажав Y, сам процесс обновления может быть не особо быстрым, занять вплоть до 10 минут, так что набираемся терпения. Впрочем, винда обычно обновляется дольше. И вот теперь, после всех этих приготовлений, пора переходить к рассказу о том, что можно с этим сделать. И первое, что можно сделать на свеженастроенном удаленном компьютере, это, конечно же, поднять свой VPN. Идея тут проста, раз сервер находится за рубежом, рука Роскомнадзора его не достанет, а значит проблем попасть на заблокированные сайты не будет. Весь процесс будет выглядеть так же как и с любым другим VPN сервисом, трафик от сайта будет заходить на забугорный VPS, заворачиваться в туннель и таким образом без блокировки попадать к вам на устройство, после чего раскукоживаться и давать возможность прикоснуться к запретному. Какие тут есть плюсы в сравнении с готовыми VPN сервисами, коих сейчас расплодилось немало? Ну, во-первых, это безопасность. Вы контролируете процесс от и до, и только вы имеете доступ к своему VPN. Во-вторых, стабильная скорость, потому что выделенный вам канал также занимаете только вы. Ну и в-третьих, гибкость настройки. Например, можно выбрать тот протокол VPN, который нужен именно вам. При этом для VPN не требуется больших мощностей. Например, трехъядерный сервер вообще практически не напрягается при просмотре 4K видео на YouTube через него. Поэтому даже одноядерного сервера для собственного VPN вполне хватит. Стоит он будет от силы несколько долларов, что сравнимо с готовыми VPN сервисами, но в данном случае вы на своем сервере можете делать что-то еще. Вернемся к протоколам. Мы используем WireGuard. Во-первых, официальные бесплатные клиенты есть под все операционные системы. Во-вторых, протокол дает достаточную для обычного использования безопасность в купе с большой скоростью. Ну и в-третьих, он максимально юзер-френдли. Например, подключать новые девайсы к серверу можно по QR-коду. При этом сам способ настройки VPN-сервера на VPS упрощен добрыми людьми по максимуму. Есть готовые скрипты с GitHub, которые... С сделают все красиво ссылочку на один из самых удобных я оставлю в описании для его работы вам понадобится утилита Curl. <свистит> в обновленной Ubuntu 20 она есть, в других дистрибутивах поставить ее легко, команда также будет в описании. Далее последовательно вводим указанные на гитхаб строчки, к слову их можно просто копировать и вставлять правой кнопкой мыши, и если вы все правильно сделали, то после запуска скрипта нам предлагается максимально простая настройка, нужно выбрать IP-адрес, который совпадает с тем, который имеет ваш VPS, указать DNS сервера и имя подключаемого устройства. После всего этого скрипт выведет вам QR-код, который нужно считать камерой смартфона в клиенте WireGuard. Вуаля, вы хакер и только что подняли свой собственный VPN-туннель. Проверить его работу можно легко через спид-тест, если вы все правильно сделали. Поздравляю вас с переездом в Европу за пару евро и десяток минут. Но что делать, если у вас множество устройств и вы не хотите вручную настраивать тоннель для каждого? Что ж, есть способ глобальный поднять VPN на роутере. Я покажу это на примере интернет-центров Kinetic, где это делается удобно и быстро. Если вы решили не заморачиваться с VPS и просто купили VPN, можете взять конфиг-файл для WireGuard или Ike 2 и загрузить его в роутер. В случае с VPS мы воспользуемся тем же скриптом с GitHub а и сгенерируем конфиг для еще одного пользователя. Теперь загружаем его в роутер и все настройки подхватятся автоматически. Появляется наш VPN, включаем его и не забываем в настройках нажать галку «Использовать для выхода в интернет». В случае с кинетиком нужно зайти в приоритеты подключений, перетащить наш VPN выше проводного соединения, ну, либо создать свой профиль и задать те устройства, которые будут использовать VPN. Если что-то непонятно, всегда можно нажать на подсказку, где будет подробно написано, что, где и куда нажимать. После проверяем наш IP, вот мы уже во Франции, ну и скорость соединения тоже отличная. Ладно, с VPN разобрались, как видите, прорубить окно в Европу не так уж и сложно, но все еще это слишком мелкая задача для полноценного удаленного компьютера. Что еще на нем можно сделать? Например, можно скачать на VPS фильм и потом посмотреть его с любого устройства, имеющего доступ в интернет. Из любой точки мира. А с учетом того, что безлимитные мобильные тарифы уже не редкость, не нужно заморачиваться с закачкой фильма, например, на iPhone. Загрузили торрент-файл на VPS, подождали закачки и вуаля! Можно смотреть. При желании можно арендовать VPS с жестким диском на терабайт и устроить целую фильмотеку, доступную вам онлайн. Сейчас я коротко расскажу как это устроить. Тут снова нет ничего сложного. Нужно всего лишь установить специальную версию популярного в Unix системах торрент-клиента Transmission. Для этого вводим команду, которая будет сейчас на экране и в описании. После этого нужно его установить и открыть для настройки конфиг файл. В нем вам нужно задать. Логин и пароль, желательно сложные. Далее для удобства отключаем white list, чтобы вы могли зайти откуда угодно. Кроме того, в этом файле нужно изменить множество других параметров, включая папку, куда будут сохраняться закачки, их количество и так далее. После этого выходим из файла, нажатием Ctrl X и Enter, и далее снова запускаем службу Transmission. Отлично. Остается зайти в ваш торрент-клиент. После этого переходим по ссылке, которая должна выглядеть как адрес вашего сервера и порт 9091 через двоеточие. И если вы все сделали верно, то остается лишь ввести выбранный вами логин и пароль, и вуаля, вы в интерфейсе торрент-клиента. И тут все просто, нужно добавить торрент файл, отрегулировать скорость, приоритет, в общем все как обычно. Ну и остается последний вопрос, фильм скачался, как его посмотреть? Для этого нужен плеер с поддержкой SFTP, тот же VLC отлично подойдет. Суть этого протокола в том, что он позволяет обращаться к файлам на вашем удаленном сервере, читать их, изменять, добавлять новые. По сути все то же самое, как и с облачным диском. В самом плеере нужно добавить новое SFTP соединение, где по классике указываем имя пользователя, рутовый пароль, 22 порт, а также при желании прямой путь до папки, куда будут качаться фильмы. После этого заходим через плеер на свой VPS, выбираем нужный фильм и наслаждаемся. С учетом того, что даже самые простые хостинги дают скорости не менее сотни мегабит в секунду, проблем с просмотром даже 4К роликов не будет. Еще одно использование SFTP я уже озвучил, это возможность создавать собственное облако. Тут все максимально просто, вам нужен лишь SFTP клиент, благодаря которому VPS превращается в удаленный жесткий диск с доступом откуда угодно, при этом никакой Google не будет рыться в ваших файлах. VPN, торрент качалки и облака. Чем еще может порадовать VPS? На самом деле очень многим, я даже половину возможностей не рассказал, если вы заядлый геймер, можно поднять свой собственный игровой сервер. Плюсы такого подхода очевидны, вы будете на нем царем и богом, получите возможность гибко настраивать параметры и пускать только тех людей, с которыми планируете поиграть. И даже если серверный код игры заточен под Windows, это не проблема, так как под Linux есть Vine, которая отлично эмулирует операционную систему для мелкостей мягких. Однако нужно помнить, что хватает игр очень требовательных к серверной части, например в случае с Арк потребуется не менее 4 гигабайт свободного ОЗУ и такой VPS может стоить под пару тысяч рублей в месяц. Ну и разумеется помним про локацию, на американском сервере комфортно поиграть из России не получится из-за слишком высокого пинга. Разумеется, поднять можно не только игровой сервис, не стоит забывать про TeamSpeak, который гораздо лучше по качеству звука, чем Discord и приспособлен для работы на VPS. Где-то недалеко от серверов находятся и боты. Не обязательно для телеграма, ведь по сути это просто программы выполняющие определенные действия с входящим трафиком, поэтому перечень их возможностей максимально широк. Например, если вы хотите подучить английский, пожалуйста загружайте в самописного бота фразы на русском, вводите их на английском и бот дает оценку вашим знаниям. Разумеется, не обязательно писать бота самостоятельно, в интернете есть код множество готовых, особенно если мы говорим о Телеграме. Вам остается лишь создать собственного бота через папу, запустить его на своем VPS и радоваться жизни. Но, конечно, это уже более продвинутый уровень, и описывать весь процесс в видео я здесь не буду. Для этого есть отдельные ролики у других ребят. Просто стоит помнить, что для работы собственного бота в Telegram необходим свой сервер, и VPS идеально для этого подходит. Ну и высший пилотаж ⁇ это поднятие собственного сайта. Хотя, конечно, с текущим количеством мануалов сделать это несложно, хватает и готовых админок, и шаблонов, но, разумеется, в любом случае вам потребуется собственный VPS или VDS. При этом, если ресурс вы делаете для себя, вам даже доменное имя здесь не нужно. Попасть на сайт можно будет... IP сервера собственно имена нужны только для упрощения нашей жизни их потом dns все равно преобразовывают в наборы цифр IP. разумеется опять же я не буду описывать как поднять свой сайт как я уже сказал в интернете этой информации хватает однако важно помнить что у хостера могут быть ограничения как видите собственный vps за рубежом удобная штука это и vpn и хранилище файлов и тренд качалка и даже свой игровой сервер, получить доступ к которому можно из любой точки мира и с любого устройства по цене одного VPN-сервиса. Да, настройка на первый взгляд кажется не самой простой, особенно с учетом терминального доступа, но это дело привычки, и если вы сможете проделать весь этот путь, можете смело считать себя начинающим сисадмином. Подробный гайд со всеми шагами и этапами ищите в нашем телеграм-канале. Спасибо, Кинетик, теперь у меня новый интернет-центр или модем с кучей настроек. Можете загуглить в интернете, почитать. Многие хвалят именно эту фирму. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин. Не забудьте переходить по ссылочкам в описании и подписываться на нас в соцсетях. Еще увидимся! Пока с админы.